США оценили российские красухи. Popular Science – российские комплексы РЭП-красуха могут блокировать сигналы GPS-комплекса радиоэлектронной борьбы. РЭП-красуха-2 и Красуха-4 способны блокировать сигналы спутниковой системы глобальной навигации Global Positioning System – GPS. Подобную оценку российского оружия привел американский журнал Popular Science. В публикации утверждается, что данные комплексы РЭП, установленные на грузовых машинах, могут препятствовать нормальной работе высокотехнологичной военной техники, оснащенной различными электронными системами. В частности, Красуха-2 и Красуха-4 генерируют мощные электромагнитные волны, которые могут блокировать работу радаров противника, препятствовать нормальному режиму радиосвязи и противодействовать приему сигналов GPS. В Popular Science уверены, что Россия в случае нападения на Украину может использовать подобные комплексы. А также танки Т-72, Т-80 и Т-90 реактивные системы залпового огня РСЗО, вроде 9К58 Смерч. В апреле 2021 года американское издание Popular Science, ссылаясь на заявление военного эксперта Самуэля Бендета, написало, что пара из российских истребителя пятого поколения Су-57 и его ведомого